Текс клининка в список дел на месяц. Упс, кажется, забыл покормить песика. А где пульма? <музыка> В конце хорошей шутки должен быть ударный момент. Или панчлайн. Я все понял. <coughs> а ты знаешь, что сказал Израиль, когда пошел в панк? Панк. Месье Балашов, скажите, какая дорога, короче, все к Москве. К Москве идут несколько дорог. Карл 12 например. Выбрал путь через Полтаву. Фоттерши, ты работал хорошо и заслужил немного денег с бюджета. Спасибо. Потрачу их с умом. И куда бы мне их вложить? Хм. В образование, в медицину. О, есть идеи получше. Много-много салютов. И того певца с большим большим вокальным талантом. У меня дорог нет, дай денег. Я тебе то столько денег, что ты уже должен был в Сингапура погнать. В этом и дело уже от для Формулы 1. Царь батюшка, не вели казнить. Дело в том, что, короче, денег дай. -хо -хо, теперь их много. На, держи. Ты чё, дурак?